My wisdom comes and You the word with diamond me with your life I want you live I want you wake up with you My dreams and believe Okay! <laughs> Спасибо за просмотр и те, кто смотрел предыдущий выпуск, Почему там было написано part 1? И я сейчас объясню. Я буду выкладывать свои песни в живом исполнении на канале YouTube. Мне не нужен TikTok, я буду воскрешать свой YouTube канал. Там сейчас будут видосы так же, как и синглы. Каждую пятницу и каждый, наверное, вторник. С вас все, что требуется, это писать в комментарии, какую песню вы хотите услышать э, возле этого микрофона вживую. В принципе, все, ставь лайк, подписывайся на канал. И я не какой-то блогер, я музыкант. Ну просто, оказывается, делать нет. Нет, шучу, это все ради концерта и работы. Вот. А, все ссылки в описании. А, EP альбом 16 числа. I like it summer.